Слышишь ли меня, без тебя так горько и доскливо, Без тебя жжет сердце пустота, душу-душат приступы печали, Меркнет цвет ржавеет в ножных сталь, Кровь по венам тащится едва ли. Батя-батя скрипнет в доме половица, Батя, батя, барабанит в окна дождь, Что тебе на небе, батя, снится, Как ты, батя, там один живешь. Мне подняться в небо к журавлям И лететь до первой остановки, Где увижу снова я тебя. Твоей неловко запылает красками вокруг, гром ударит сотни тысяч пушек и тепло знакомых с детства рук. Я согрею раненую душу, Батя, батя скрипнет в доме половица. Да батя барабанит рок на дождь, Что тебе на небе, Батя снится, Как ты, батя, там один живешь. на на най на на -най, на на -най, на на -най, на на -най, на на -най, на на -най, на на на на Врежет по газам Заиграет, сердце бросит в пляс, Отворится радость и Исползут слезинки тихо с глаз, Сбросив тяжести неудачи, драм. Память словно книжку пролистаю, И с тобой выпьем по сто грамм.